Всем привет! Продолжаем играть в Fallout И я продолжаю зачитывать Полезную информацию из книги Совершенный код Стива МакКоннелла. И Крайне рекомендую приобрести эту книгу Это лучше чем слушать Мои зачитывания Которые иногда не туда, ни сюда Так Загрузимся В прошлый раз я там <кх> По игре был еще в нью И там так получилось. Зацепился я с охранниками. Из-за того, что на третьем этаже оказался. Ну, короче, там куча всего. В результате мне надо было всех поубивать. Убивал я долго, мучительно. Не за один раз, так как времени нету. То там загрузился. Что-то там поубивал, попытался. Опять вышел и это длилось долго побывал я еще в некоторых других локациях только потому что во время убийств я получил зависимость от от этого от наркотика от винта а получил я из-за того что приходилось закидываться винтом вот он а закидываться приходилось, потому что просто нереально их было бы поубивать. Потому что винт все-таки давал какой-то а, прирост к характеристикам. Но потом, потом в результате стал наркоманом. И в результате всего этого я решил... Так, тут еще надо куча всего забрать. Я решил побегать по локациям найти может быть все-таки где-то есть или противоядие потому что где-то здесь все-таки было когда-то противоядие в результате там посетил пару локаций где-то квесты выполнил где-то то да сё короче противоядие я так и не нашел в городе убежища там один доктор должен сделать противоядие но он так и не сделал так его и не сделал. Поэтому вот у меня там сила уменьшена. Что-то еще у меня тут уменьшено из-за этого наркотика. Ну, я тут пока буду переносить шмотки. Как вы видите, здесь очень много всего валяется. Я поубивал. Убивал, говорю еще раз, долго уже были мысли. Ну, если бы я не записывал это все видео и не зачитывал бы, я бы, скорее всего, бросил играть. Ну, потому что сохранялок уже тех старых не было, они были перезаписаны и, и выхода особо не было, потому что по-другому оттуда было не выйти, а их там очень много. На втором этаже я пока их перебил, долго было, потом на первый спустился, там тоже были там, 4 этих здоровенных мужика, были, было, которые с автоматами, ну короче это жесть была. Взял я уровень, увеличил тяжелое оружие, ну где-то где так. Короче, сегодня начнем новую главу, глава 13, нестандартные типы данных, в которой, рассмотрим, в которой будут рассмотрены структуры, указатели и глобальные данные. Итак, начнем со структур. Пока я тут буду бегать и переносить это все, можно будет, можно будет что-то тут позачитывать. <coughs> так, структуры. Термин структура относится к типу данных, построенному на основе других типов. Так как массивы это особый случай, мы о них уже говорили. Массивы встроенный тип данных. А структуры это те типы, которые мы создаем сами, на основе других. Чаще всего вы предпочитаете создавать классы, а не структуры. Чтобы задействовать преимущество закрытости и функциональности, предлагаемой классами. В дополнение к открытым данным, поддерживаемых структурами. То есть такое бывает, да, зачастую программисту нужна просто структура, просто простой набор данных, но не класс, но создают классы со всеми вытекающими и втекающими. Иногда прямое манипулирование блоками данных может быть очень полезно. Используйте структуры для прояснения взаимосвязей, взаимоотношений между данными. Структуры объединяют группы взаимосвязанных элементов. Иногда труднее всего понять, какие данные в программе используются вместе. Это похоже на прогулку по маленькому городку с вопросами о том, кто с кем в родстве. Вы выясняете, что каждый кому-то кем-то приходится, но не уверены в этом. И никогда не сможете получить внятного ответа. Если данные хорошо структурированы, выяснение, что с чем связано, сильно упрощается. Ну и тут такой пример э, структуры. Ну точнее пример не структурированных, входящих в заблуждение, вводящих в заблуждение переменных. И name равно input name, адрес равно input address, фон равно input фон, титул равно input титул, department равно input department, бонус равно input бонус. Так как данные не структурированы, кажется, что операторы присваивания объединены. На самом деле переменные name, адрес и фон относятся к рядовому служащему. А title или титул, департмент и бонус к менеджеру. Соответственно, это все нужно было бы структурировать. То есть объединить в какой-то один общий тип. В данном случае у нас получилось бы два типа. Employee и менеджер и Используйте структуры для упрощения операций с блоками данных. Вы можете объединить взаимосвязанные элементы в структуру и выполнять операции над ней. Проще обрабатывать структуру целиком, чем выполнять те же действия над каждым элементом. Это надежнее и требует меньше строк кода. Так, Используйте структуры для упрощения списка параметров. Сократить список параметров метода позволяют структурированные данные или структурированные переменные технология похожа на на на на ну как бы тут просто пример такой технология похожа на только что продемонстрированную а я это пропустил а как использовать структуры для упрощения списка параметров просто создать стракт. И там парам1, парам2, парам3, парам4. И при вызове функции, то есть функцию писать э, с типом парам. Да, парам там, или как, как вы там назовете структуру. Соответственно, вы передаете просто один объект э, типа вашей структуры. А внутри которой уже находятся нужные вам данные. То есть это лучше, чем э, все эти парам1, парам2 и парам3 и так далее, передавать отдельно. В функции. Так, используйте структуры для упрощения сопровождения. Так как применяя структуры, вы группируете взаимосвязанные данные. Изменение структуры требует минимальных исправлений в программе. В большей степени это относится к участкам кода, не связанным с вносимым, с вносимым изменением логически. Поскольку изменения часто приводят к, ошибке, к ошибкам, то чем меньше изменений, тем меньше ошибок. Если в структуре employee есть поле title и вы решаете его удалить, вам не нужно исправлять ни списки параметров, ни операторы присваиваний, использующие эту структуру целиком. Конечно, вам придется поправить код, напрямую работающий со званиями работников. Но эти действия связаны с процессом удаления поля title концептуально. И поэтому вы вряд ли о них забудете. Ну, на крайняк вам всегда об этом скажет компилятор. Но этих участков кода будет очень мало. И в сравнении, если структуры не использовать вообще. На участках кода логически не связанных с полем title, преимущество структурирования данных еще более очевидно. Иногда программы содержат выражения, концептуально работающие, работающие скорее с набором данных, а не с отдельными компонентами. В этих случаях отдельные элементы, такие как поле title, упоминаются только потому, что они часть набора. Эти участки кода не имеют логических причин работать корректно, с полем title поэтому при изменении title такие участки очень легко пропустить если же вы используете структуру все будет нормально потому что код ссылается на набор взаимосвязанных данных а не на каждый элемент индивидуально итак следующее под тема это Указатели. Использование указателей одна из наиболее подверженных ошибкам областей программирования. Это привело к тому, что современные языки, такие как Java, C-Sharp и другие современные языки, не предоставляют указатель в качестве типа данных. Применять указатели и так сложно, а правильное применение – требует от вас отличного понимания того, как ваш компилятор управляет распределением памяти. Многие общие проблемы с безопасностью, особенно случаи переполнения буфера, могут быть сведены к ошибочному использованию указателей. Даже если в вашем языке не нужны указатели, их хорошее понимание поможет вам разобраться как работает ваш язык программирования. А щедрая доза защитного программирования будет еще полезнее. Так, ну и сейчас мы перейдем дальше. Дальше, дальше. Парадигму прочитаем для понимания указателей. Пойдем дальше. Но пока мы пойдем дальше, я тут смотрю, что у меня багажник заполнился. Это не очень хорошо. Доносил все вещи. Кстати, я... я... Такой пистик купил. Пистолет такой. Урон 20-30. И для него нужны патроны 0. Ну, я их сейчас заберу отсюда. А где эти патрончики? Вот это, да? Вот так, да? 0. Да. Снайперскую винтовку размутил. Ну, квест там один делал. И размутил снайперскую винтовку. Блин, багажник забит. Ладно, побегаем по Ньюрино. <свят> Побегаем, может быть где-то квест Возьмем, может быть еще что-то Блин, мне надо еще найти магазинчики Какие-нибудь Где можно будет это все продать Так, так, так Давайте, наверное, я вот здесь в казино еще не лазил Итак, указатели Парадигма для понимания указателей Концептуально каждый указатель состоит из двух частей. Области памяти и значения, как следует интерпретировать содержимое этой области. Так, сохранюсь-ка я. Вот это походу главный. Я ищу работу. <coughs> я недостаточно силен. Хорошо, возьми в конюшню. Э -э чувствую какая-то подстава. Блин. Отнеси пакет. Да, знаю ваши пакеты. Ё-моё, хорошее место, кстати. А, кстати, где же мои эти а, спутники? А я их оставил в рейдинге, потому что они задолбали меня. Ну, там толком я еще не, не раскинул их, не, ну, не, не пораскидывал. Ни не патронами там их, ни не, не броней, это надо заняться отдельно, ну, вне записи. Блин, ладно, давайте. Чуть и надо, чуть и надо. Ну, я, короче, от... О. ⁇ лки палки. Наверное, сюда. Короче, я тут смотрю нормально. Тут. Людей он. Так, кто вы? Я ищу Майрана. Спасибо. Внизу, да, вот здесь. А, хорошо. Так, ладно. Область памяти. Елки-палки. Область памяти. Это адрес, часто представленный в 16 виде. Блин. Так, не, это, это не то. Так, область памяти, это адрес, часто представленный в, виде, в 16 личном виде. В 32-разрядном процессоре адрес будет, будет 32-битным числом. Так, прошу прощения, я еще раз... Мне надо... А, мне надо Рамирес, мне не Myron надо, мне Рамирес надо. Давайте я побегаю поищу Рамиреса. Так, сам по себе указатель содержит только адрес. Чтобы обратиться к данным, на которые этот указатель указывает, надо пойти по этому адресу и как-то интерпретировать содержимое памяти в этой области. Сам по себе этот участок памяти это просто набор битов, ну и либо байтов. Чтобы он обрел смысл, его надо как-то истолковать. Информация о том, как интерпретировать содержимое области памяти, предоставляется основным типом указателя. Если указатель указывает на целое число, то на самом деле это значит, что компилятор интерпретирует область памяти, задаваемую указателем, как целое число. Конечно, у вас может быть указатель на целое число, строку или число с плавающей точкой, которое ссылается на одну и ту же область памяти. Но только один из них будет корректно интерпретировать содержимое этой области памяти. Говоря об указателях, Полезно помнить, что память сама по себе не имеет однозначной интерпретации. И только с помощью конкретного типа указателя набор битов. И только с помощью конкретного типа указателя набор битов в некоторой области памяти истолковывается как осмысленное значение. Так, где же этот. Где же этот, этот Рамирос или как его? Что-то я тут смотрю. Что-то я тут смотрю. Надо их тоже всех поубивать. Так. Блин, а Тут вроде таких вот нет, да? Вот этот может. Нет, это раб. Все написано рабы, рабы, рабы. Наверное, нет Рамирес Рамирес Ой, ой, ой, ой Нет Так, ладно, сейчас еще раз Я там пробегусь Так, идем сюда Сохранимся так, основные советы по использованию указателей. Обычно ошибку легко найти, но трудно исправить. Но это не относится к проблемам с указателями. Ошибка в указателе чаще всего результат того, что он указывает не туда, куда должен. Когда вы присваиваете значение некорректной переменной указателю, вы записываете данные туда, куда не должен записывать, куда не должны записывать. Это называется повреждением памяти. Порой оно приводит к ужасным крушениям системы. Порой изменяет результаты вычислений в другой части программы. Порой вынуждает программу неожиданно завершить работу метода, а порой вообще ничего не делает. В последнем случае ошибка в указателе как бомба с часовым механизмом. Она разрушит вашу программу за 5 минут до ее показа самому главному заказчику. По симптомам таких ошибок, таких ошибок тяжело понять, что их вызвало. Поэтому самым трудоемким в процессе исправления ошибок указателя является поиск их причины. Для успешной работы с указателями требуется двухэтапная стратегия. Во-первых, старайтесь изначально не делать ошибок. Проблемы с указателями так сложно обнаружить, что дополнительные превентивные меры вполне оправданы. Во-вторых, выявляйте ошибки в указателях как можно быстрее после того, как они закодированы. Симптомы ошибок в указателях настолько изменчивы, что в дополнительные меры с целью сделать эти симптомы более предсказуемыми также оправданы. Вот как можно добиться этих ключевых целей. Ну и дальше сейчас будет пару советов. Ну не пару, а немного больше. Но мне надо надо, наверное, все-таки закинуться винтом. Ну, конюшня, где этот? Ра -ра -ра -ра. Тут вроде больше ничего нету. Итак, изолируйте операции с указателями в методах или классах. Допустим. В нескольких частях программы используется связанный список. Вместо того, чтобы каждый раз обрабатывать его, его вручную, напишите методы доступа. next_link, link, Previous link, Insert link и Delete link. Минимизируя количество мест, в которых выполняется обращение к указателю, вы уменьшите вероятность неосторожных ошибок, распространяющихся по вашей программе, на поиск которых уходит вечность. Поскольку такой код становится относительно независимым от деталей представления данных, вы также увеличиваете шансы его повторного использования в других программах. Написание методов, распределяющих память для указателей, еще один способ централизировать управление вашими данными. Выполняйте объявление и, определя... и определение указателя одновременно. Присвоение переменной начального значения рядом с местом ее объявления как правило, хорошая практика программирования. Она обладает особой ценностью при работе с указателями. Так, кто-то тут лежит. елки палки Так, и здесь а, пример того, как не надо делать. Ну тут уу, пример простой. Выявляется указатель, потом много-много кода, а потом где-то там внизу он инициализируется каким-то значением. То есть ему присваивается какой-то адрес. До этого указатель мусорный, там значение мусорное. Ну нету никакого, то есть все зависит от того, ну как повезет, короче. Вот от этого все и зависит. Так, поэтому такой код очень не хорош. А и и тут сразу идет пример типа правильного использования. Это когда объявляется указатель и сразу ему присваивается значение. Ну, то есть выделяется там память или еще что-нибудь. Так, а что что делать, ребятки? Где этот Рамирес? Бу. Это охранник Это охранник Это Майрон Мне не надо Майрон Так, удаляйте указатели в той же области видимости Где они были созданы так, так, так, хорошо, хорошо. А если я закинусь винтом, у меня увеличится? Не, у меня только сила увеличилась и все, интеллект не увеличился. Тогда загрузимся обратно. Так, удаляйте, да, указатели эм, в той же области видимости действия, где они были созданы. Итак, соблюдайте. Соблюдайте симметрию при выделении и освобождении памяти для указателей. Если вы используете указатель в единственном блоке кода, вызывайте new для выделения памяти и delete для освобождения в том же блоке. Если вы распределяете память внутри метода, освобождайте ее внутри аналогичным методом. А если в объекте, то в конструкторе объекта. Ну, то есть освобождайте в деструкторе. Метод, выделяющий память для указателя, а затем ожидающий, что клиент, клиентский код вручную его освободит, нарушает целостность программы и ведет к ошибкам. Проверяйте указатели перед их применением. Прежде чем использовать указатель в критической части вашей программы, удостоверьтесь, что он указывает на осмысленную, на осмысленную область памяти. Так, если вы ожидаете, что память распределяется между адресами старт-дата и энд-дата, у вас должно вызвать подозрение. Если значение указателя меньше, чем StartData, или больше, чем EndData, вам надо определить значение StartData и EndData в вашей системе. Эту проверку можно выполнять автоматически, если обращаться к указателям не напрямую, а через методы доступа. так кажись блин а мне интересно эта локация останется или нет я-то сохранился сейчас посмотрим о осталось нормалек блин и нарвался сразу на кого-то а -а -а. ганстера где Ага, вон они. Да не, ребята, я с вами дел не хочу иметь. Так, это вторая улица, по-моему. Да? Не, не, это не вторая, блин. Так, ладно. Нам сюда точно. Так, проверяйте переменную, на которую ссылается указатель, перед ее использованием. Иногда вы можете выполнить корректную проверку значения, на которое ссылается указатель. Скажем, если вы предполагаете, что он указывает на целое число от 0 до 1000, значения больше 1000 должны вызывать у вас подозрение. Если указатель ссылается на строку в стиле C++, ее длина выше 100 символов, и ее длина выше 100 символов, это тоже может вызвать недоверие. Эти проверки могут быть выполнены автоматически при работе с указателями, Так, не понял. Где я? А, вот. Могут быть выполнены автоматически при работе с указателями с помощью методов доступа. Используйте закрепленные признаки для проверки под повреждения памяти. Поле тег тек-филд или закрепленный признак DogTag, это поле, которое вы добавляете в, к структуре исключительно с целью проверок, проверки ошибок. Когда вы выделяете память для переменной, поместите в это поле закрепленного признака значение, которое должно остаться неизменным, используя структуру. Особенно освобождая для нее память, проверяйте значение закрепленного признака. Если это поле не содержит ожидаемого значения, значит данные были повреждены. Удаляя указатель, измените значение этого поля. Так вы сможете выявить ошибку, если случайно попытаетесь освободить этот указатель еще раз. Так, так, ну не, ну я думаю вы поняли, да, там это дополнительное поле. Либо там обнуляется указатель, ну при освобождении памяти ему присваиваться ну или ну PTR, ну если языке C или C++. Либо можно дополнительное поле и туда записывать какую-то константу значения. Соответственно. Выделили память, записали значение Освободили, записали другое значение И вот по этим двум значениям можно понимать Корректные данные или некорректные Так Они а, Корсиканские братья С оплатой Так Ну один квест выполнен Второй надо Какие-то корсиканские братья. Так, а где они находятся? Ладно, погнали, поищем. Где тут спуск? Размещение закрепленного признака в начале выделенного блока. Но один из способов, если нам надо там, к примеру, выделить 100 байт, то мы выделяем 104 байта. То есть первые 4 байта это у нас как раз эм, такой закрепленный признак, в который мы будем записывать или вы будете записывать нужную как раз вам информацию. Так вот, размещение закреплен, закрепленного признака в начале выделенного блока памяти поможет выявить, э, пов, поможет выявить попытки повторного освобождения блока при этом вам не нужно поддерживать список используемых областей памяти размещение признаков в конце блока позволит выявить попытки записи за допустимые границы области памяти для достижения обеих целей закрепленные признаки можно размещать и в начале и в конце блока Так, это сутенер. Насколько я помню, это, по-моему, вот эти вроде были. Они а то ли братья? Во, да, да, да, во, братья, во, во. А... Ой, ладно, так. А, не несложно. так, вы можете использовать этот подход и для дополнительных проверок однако, чтобы убедиться что указатель содержит корректный адрес вместо проверки возможного диапазона адресов следует проверять наличие этого указателя в списке используемых областей памяти но там это был пример, когда у нас были указатели старт-дата и end data и типа если Указатель располагается между этими адресами, то все нормально. Если же нет, то значит ненормально. Так, добавьте явную избыточность. Альтернативой полю признака будет использование двух таких полей. Если данные в избыточных полях не совпадают, вы знаете, что память повреждена. Этот способ может потребовать большего количества дополнительного кода, если напрямую манипулировать с указателями. Но если работу с указателями изолировать в методах, то дублировать код придется лишь в нескольких местах. Используйте для ясности Дополнительные переменные указатели. Никогда не экономьте на переменных указателей. Одну и ту же переменную нельзя вызвать для разных целей. Особенно это касается переменных указателей. Довольно тяжело выяснить, какие действия выполняются со связанным списком и без того, чтобы разбираться, почему одна переменная Generic Link используется снова и снова, и куда указывает Pointer, Дальше там, ну, стрелочка next, дальше last, дальше next. То есть лучше заведите дополнительные переменные для того, чтобы это все облегчить, облегчить чтение. Ну, также упрощайте сложные выражения с указателями. Удаляйте указатели в связанных списках в правильном порядке. Обычной проблемой в работе с динамически созданными, связанными списками является освобождение с начала первого указателя, после чего становится невозможно получить указатель на следующий э, узел списка. Чтобы этой проблемы избежать перед удалением текущего элемента, убедитесь, что у вас есть указатель на следующий элемент. То есть нужно сохранить указатель на следующий, ну а потом удалять. А лучше всего делать так: удалять память в том порядке, ну, в обратном порядке, то есть в одном порядке вы выделяете память, в другом порядке, в обратном вы удаляете, то есть освобождаете. Так, ладно, что он тут говорит? кто там должен умереть? Человек, который? Кто этот человек? Ого, он хочет, это же по-моему второй Какой-то тут местный босс О блин Так, а что делать, я же их не перебью там <связывающие> что делать, что делать, что делать Не, ну возьмем, конечно же, квест Так, хорошо, я это сделаю а, Хорошо А как нам это сделать? Это уже другой вопрос Так, ладно. Давайте я тут сейчас побегаю. По идее мне можно уже тут побегать. Я пару квестов сделал. Пару квестов сделал. Сейчас сбегаю в подвал. Что там в подвале? Зажмем shift. Мусор. Мусор. Блин, темно, ничего не видно. Так, а ну-ка. О, и тут что-то это что? А как сюда зайти? Блин, ничего не видно. Заперто? Как заперто? А где эта дверь? Так, открыли. Ой-ой-ой, крысы, и не одна. Так, с этого пистолета я еще не стрелял. Нормально, что? Что это такое? Баллон с ядом. Не могу поднять. Почему? Потому что, блин. Давайте я тогда надо что-то повыкидывать Давайте я ка, вот тут ящик Не, вот ящик Не, это не ящики Надо найти где-то ящик Да блин Сдохни Надо найти где-то ящик, туда переложить Попробовать мои шмотки И взять этот баллон с ядом Я думаю он пригодится это по-любому какая-то вещь. Типа квестовая или что. Так, куда бы переложить? А, вот стол какой-то. <плёк> так... Это была ошибка. Блин. Ну, Я просто хотел вещи положить. Просто хотел положить. Ладно, давайте я... А, в машину я тоже не положу. Не положу. У меня же там а, а, загружено. Блин, и не хочется просто выбрасывать. А можно ли тут? Не подходи туда. Да что ж вы такие злые все. А, и тут везде везде ящики и походу нигде нельзя попробуем сюда о я у этого пока оставлю эти вещи вот так вот я думаю пойдет не хочется тоже их выбрасывать и сейчас я сбегаю возьму тут баллон взяли так, <свист> что мы там дальше? Ага, указатели. Выделите запасной парашют памяти. Офигеть. Если в программе используется динамическая память, необходимо избежать проблем с внезапной нехваткой ее, приводящей к исчезновению пользовательских данных. Эм на бескрайних просторах оперативной памяти один из способов дать вашей программе запас прочности заранее выделить по памяти определите какой объем памяти нужен программе для сохранения работы освобождения ресурсов и аккуратного завершения Зарезервируй, зарезервируйте эту память В начале работы программы Как запасной парашют и оставьте ее в покое Когда памяти станет не хватать Раскройте резервный парашют Освободите эту память И завершите работу программы Так, а, но на дне Маленький череп если, Ага, хорошо Походу он надо будет для... А, может быть, кстати, он надо будет для этого Убийства вот этого как раз чувака Кого, кого кто там сальвадора или кого он сказал возможно мы сейчас давайте его найдем найдем а где-то он был где-то он был а где-то он был а это по-моему меня к нему и не пускают по моему где-то я сейчас короче я найду там охранники какие-то борзы но тут все борзы и меня не пускали туда это по моему было вот здесь вот здесь вот здесь в этой локации как она называлась Вторая улица. Это, по-моему, где-то... Нет, это не здесь. Здесь я перебил. Это там бишопы были. Вот, а, во, во, да. Сальвадорес бар. Вот. Так, сохранюсь-ка я. И этот Сальвадорес... А где он? Вот он, да. Так, ладно, идем дальше по указателям. Уничтожайте мусор. Ошибки указателей можно отследить потому, что момент времени, когда память, адресуемая указателей, станет недействительной, не определен. Иногда содержимое памяти после освобождения указателя долго еще выглядит корректным. В другой раз ее содержимое изменится сразу. Вы можете избежать ошибок с освобожденными указателями, записывая мусор в блоке памяти прямо перед их освобождением. Если вы используете методы доступа, то это, как и многие другие операции, можно сделать автоматически. Так, мне надо увидеть... Блин, ну вот как мне туда попасть? Вот как мне туда попасть? Мне надо красноречие как-то увеличить. Блин, вот так задачка. Мне надо его убить, а я туда попасть не могу. Ух ты, а что это такое? Что это такое? Деньги? Как они тут оказались? Наверное, кого-то прирезали. Так, устанавливайте. Указатели в NULL при их удалении и освобождении. Известный тип ошибок указателей это висячий указатель, то есть обращение к нему после вызова функции delete или free. Одна из причин, по которым ошибки в указателях так сложно обнаружить, в том, что иногда симптомы ошибки никак не проявляются. Записывая в указатели пустое значение после их освобождения, вы не измените факт чтения данных адресуемых висячими указателями но добьетесь того что запись данных по этому адресу приведет к ошибке возможно это будет ужасная и катастрофическая ошибка но по крайней мере ее обнаружите вы а не кто-то другой так мне нужно каких-то колес но вот это насколько я понимаю вот это все но веса не имеет Поэтому можно мне все перекинуть. Вот, ментанты. Колеса, колеса. Винта закинем. Че нам уже? И так уже наркоманы, то терять уже нечего. Еще были какие-то. Как? А, во-во. Не, это. Так, еще раз пересмотрю, все ли я забрал? Орешки. О, вот это психа, может быть. Ну, это вряд ли ума добавляет вино, рентгенром. Целебный порошок. Ладно. Так, так, так, наверное, все. Итак, что тут добавляет ума? Что тут добавляет? Психа. А боевой потенциал. Нет, вот это. Функции головного мозга. Вызывает сильное привыкание. Блин, да я еще подсяду и на эту походу ерунду. Походу... Так, ладно. Проверяйте корректность указателя перед его удалением. Один из лучших, лучших способов обрушить программу ⁇ вызвать функцию Delete или Free для указателя, который уже был освобожден. Увы, лишь немногие языки обнаруживают такой тип ошибок. Если вы присваиваете освобождаемым указателям пустое значение, то перед использованием или повторным удалением указателя вы сможете проверить его на равенство null. Разумеется, если вы не устанавливаете в ну, освобождаемые указатели, у вас такой возможности не будет. В связи с этим можно предложить следующее дополнение. Ну, там это тут примеры, я их просто пропускаю. Здесь просто при инициализации указатель инициализируется нулем дальше удаляется и указатель ну там выделяется память потом указатель памяти освобождается указатель присваивается нулю а дальше другой участок кода в котором типа идет проверка если указатель не равен ну то освободить его ну короче где-то так так так так так тут примеры я их пропущу C ⁇ использование указателей. Так, не знаю, зачитывать их, наверное, не буду. Тут по языку C, по языку C ⁇ Это я зачитывать не буду, это у меня есть в моих лекциях указатели. Так, и следующая подтема это глобальные данные. Глобальные данные, ну их, наверное, начнем следующий раз. вот да, тут, тут примеров кода не так уж и много, поэтому есть о чем поговорить и тут немало, да, о чем говорить. Поэтому на сегодня все по поводу зачитывания полезнейшей информации. Но сейчас Сейчас я попробую попробую что-то сделать. Ну что сделать? Сейчас закинуться какой-то наркотой, вот этой, походу. Так, это радиация. Это умственные процессы. Чик. Два интеллекта и восприятие. Интеллекта 7. А если я еще раз закинусь? Чик. О, интеллекта 9. Попробую с ним поговорить. <решил> uh -uh. Uh -uh. <решил> так, перестань слушать, что это вы. <решил> uh, понятно. <решил> понятно. <решил> а походу без наркоты, наверное, можно было бы. Блин, без нар, Короче, я без Ну его нафиг. Это наркота, я уже он до, до, до наркоманился. Сейчас попробую с, с той же манерой с ним поговорить. Видимо э -э -э, будет ну, повышение тона. Этот что-то услышит и скажет, мол, эй, запусти его. О, да, все нормально. И без использования наркотиков. так у меня есть так что мне надо сделать сохранюсь кая О, блин, а где чей, а где какой? А -а -а. И нет, не то. Надо подменить баллон, а я... А я, получается, не знаю, какой я ему подсунул. Так, давай-ка опять я кражу. Да, я, я что, догадался, потому что я когда-то, в прошлый раз, играл, и я, я вспомнил, что тут надо баллоны поменять. Во. О, и и а вот когда он умрет, я не помню, надо, по-моему, подождать. А ну-ка, не, я я выйду, наверное, я выйду. Так, ага, как около тысячи монет. Так, а когда? Он, ладно, надо, наверное, найти этого, кто украл. А где он? Фиг его знает. Походу, этот все он сейчас откинется. А, пофиг. Кричи, не кричи. Ну, помирай. Давайте подождем три часа еще. Я, я, давай помирай. Так, зайду-ка еще раз сюда. Типа спущусь и опять подымусь. Ну что, ты помер? Так. Блин, ладно. Надо, наверное, все-таки найти. Этого... О, я убил. Подожди-ка, 2000. Смогу ли я туда попасть? Вот это была ошибка. Надо загрузиться. Походу надо просто найти этого чувака. Тогда он меня пустит. Я тогда туда зайду зайду он он вряд ли меня заподозрит подожди ка блин я баланс ядом не подменил ладно кража делаем теперь это ложим сюда а это вот сюда все и валим с этим надо узнать детали И пойдем. Так, я сейчас воспользовался щитом только что. И посмотрел, где этот чувак находится. Ну, извините, так получилось. Я стараюсь не подсматривать. Но вот сейчас посмотрел. Написано, что он находится э, в подвале. Ну, ну, в подвале того казино, где находится вот, вот, вот этот чувак, как бы Марина. Ну, это логично, кто его там будет искать, да, там, типа, если это семьи более-менее друг с другом, ну, такие не в дружественных отношениях, то, конечно же, кто сюда зайдет искать его. А если даже зайдут искать, ну, например, да, и эти знают, то вряд ли они его выдадут, да, потому что, типа, твой враг, или как там, враг... Враг моего врага, мой друг, или что-то такое, короче. Вот он, по-моему. А что такое, закрыто? А что он закрылся? Не бойся, дружище. Я всего лишь пришел... Э, этот... Убить тебя, ты должен денег. Так. Да, за половину тех... Я выведу тебя из обмена в сене. Я выведу тебя из города за половину тех денег, которые ты выиграл. Пошли. Сейчас подставит меня, падла. Так. Копай лоид В мире существует два типа людей лоид Те у кого есть заряженная пушка И те кто копает Ху -ху. Мину а -а -а -а -а -а. Смотрите анти Открываю. Ух ты, интересный, кстати, квест. Я, я его не выполнял. Лезь, Лейт. Поторапливайся. Или в вас бросить мину. Что делать? Что делать? Что делать? Бу. Алк палки 5 единиц кармы потерял. Блин. Это неправильно, походу, я сделал. Еще раз. Еще раз. Так, надо мину ему не бросать, просто, ну, до чего мы там договоримся. О, блин, уже час идет прошел. Так, давайте я все-таки выполню этот квест, а потом, потом продолжу сам, ну, может быть, там, как сам продолжу. Мне куда-то вещи свои подевать из машины, вот это, наверное, самому надо сделать. Магазина еще -то такого толкового я не нашел, в котором можно было бы все попродавать. А багажник в машине уже полный Открывайся Да что ж ты будешь делать Не удалось Еще сейчас будет прикольно, если он вообще заклинит Офигеть В тот раз с третьего раза По-моему сломалось Да блин, это уже не интересно Значит, пора прекращать запись и самому это сейчас доделать. Ну, я, наверное, так и сделал. Я мину ему бросать не буду, буду там говорить. Ну, короче, по максимуму оттягивать это все. Сейчас сохранюсь-ка. Короче, я пропустил тот момент. Ну, э -э -э. ну, типа, я говорил, я сам доделаю. Я сам не доделал, но фишка в том, что я мину не бросал. Сказал ему лезть туда. Он полез. И все. И нет воида. Он в люк полез. Вот так вот. Копать. Ну, копать я не буду. Это сейчас карму заработаю, копатель могил. О, нет, блин, забудь, это мои деньги, и тебе они не достанутся, круто, а где деньги-то, не понял, а, я так понял, мне сейчас надо по каждой могиле побегать, вот так вот, и это не копание, нормально, нормально, я тогда сейчас по каждой побегаю, значит, он где-то спрятался, гад, Не понял, о чем мне в ту получилось, а в этого не получится залезть. Так, а может тут что-то написали? Нет. Нет, это копать, походу, мне надо. Походу, да... А копать я не буду. Ну, может, может, пару раз копну, короче. А как мне получилось туда залезть? Вот, я вот этого не понял. Вот как-то ж получилось. Я нажал вот сюда, типа, на могилу. Ну, это где-то кричит. А где он? Ящик только один. Ну, больше ничего тут нету. И куда он пропал? Ну, куда некуда стрелять. Так, ладно. На сегодня все. Сейчас я пойду с этим поговорю, короче. Скажу, что я вас выполнил и все такое. Поэтому на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем и все такое. Всем пока.